Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу про новый интересный проект, называется Ультранатум. В общем, что у нас по проекту? Проект появился совсем недавно, он сразу залетился и на биржу CryptoBridge и получается на мастерноды онлайн. В общем, что у нас по проекту получается? Спецификация какая? X11 всего 32 миллиона монет, время блока 1 минута, размер блока 10 мегабайт и на мастерноду надо будет 1000 монет. И награда в идет 90%. Это прям владельцы мастернод просто, блин, купаются в деньгах. В общем, что у нас дальше. Ну, понятно то, что здесь ну, мастерноды, там все на их защищено и тому подобное. Все у нас приватная, шито-крыто, как говорится. Что нам вообще нужно? Если майнить да, эту монетку, можно ее. Но ну, лучше все-таки на свой кошелек, не на биржу майнить. Можно скачать кошелек, тут 32 64-битные системы есть. То есть можно майнить куда угодно ее на любой кошелек, на, на любой вкус и цвет для всех подготовлен С этим разобрались. Следующие биржи какие будут? CoinExchange и Cryptopia. Довольно-таки хорошие дорогие биржи. Вот я не помню, кажется, Cryptopia дороже, чем CoinExchange. Точно сказать не могу, но не помню. Не помню, скажем так. Но с этим-то ладно. Главное, что она уже есть на CryptoBright. И она там торгуется по очень хорошей цене. В общем, если у вас есть монеты, можете насобирать на ноду. Можете прикупить монет на ноду. Но опять же, это не 5 копеек стоит. Можно сделать шарит ноду. То есть просто собираются люди, да, которые скидывают свое определенное количество монет в общак. Потом с этого общака делается нода. И каждый получает свой процент э, в зависимости от вложенной суммы этих монет. То есть очень прибыльная и нормальная тема, на которой можно хорошо поднять. Главное, что монета на бирже, монета листится и нод сейчас очень очень мало. То есть окупаемость самой ноды будет примерно, ну, на данный момент пока пишут неделя. То есть даже за 10 дней можно неплохо так приумножить. Что у нас по дорожной карте? По дорожной карте как бы релиз кошелька, потом биржи, листинг, как они обещали, есть. Э, листинг на бирже тоже есть. У них дальнейшая потом разработка Android и iOS приложения. Тесты. Также можно будет участвовать в Bounty, в Airdrop, тоже скосить монет. Я вам скажу, сейчас одна монета стоит около 5 баксов. Так что сами должны понимать, даже если в какой-то мелочевке поучаствовать в баунте в аирдропах, неплохо можно точно так же получить этих, этих самых монет и продать их на бирже. Ну под, дальнейше дальнейшее по, по карте, тоже опять там с кошельками, там с приложениями будут мутить, ну с этим понятно. У них даже есть и гайды, специально подготовленные для новичков, там и на Linux, на VPS ку ставить, и под Windows можно ставить мастер-ноду. То есть они хорошо все подготовили сайт нормально сделанный проект только запустился совсем недавно и уже и там и там везде все листинг и все как полагается также есть тема на форуме у них есть twitter вся основная движуха происходит в Discord так что в Discord там проводятся баунти ари -дропы, в которых тоже можете там поучаствовать в общем не знаю я в эту монетку лично денег кину немного сделаю наверное шарит ноду сам может быть, целую ноду делать не буду, но посмотрим, как будет бы получаться. Потому что бабки у меня как бы будут не только в этом проекте, но по разным проектам еще раскиданы. Потому что мне так, может быть, и не хватит сюда зарядить полностью ноду. Ну, это как бы, что лично, как я считаю, как буду делать. Также у них есть белая бумага. Кому интересно, можете потом почитать. Ну, а пока на этом вроде бы у нас все. Кстати, нет, не все зайдем вот мы на мастернод онлайн да? сейчас цена монеты 4 доллара 61 цент всего 18 активных мастернод, рой почти 5000 процентов и окупаемость 7 дней то есть сейчас прикупил ноду через 7 дней ты получил еще одну такую же и можно уже смело торговать сами понимаете да вкинул там баблишко и на тебе через недельку можно сказать умножилось x2 уже сделал за неделю это очень хорошие бабки. Ну а кто все-таки там не будет располагать большим количеством денег, чтобы покупать целую ноду можно. Я же говорю, в шаред ноды поучаствовать. Тоже неплохие деньги получится. Либо же просто прикупить монет, возможно на хранениях отложить. Либо не знаю, поучаствовать в боунти в аирдропах, там если не майнинг, да. И просто потом на бирже не торговать. Ну а пока мне мужики на этом все. Так что если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь всем ответить, всем помочь. Также у меня будет все-таки уже собирался сегодня, но сделаю завтра стрим. Сегодня опять ничего не успеваю. Так что там все обсудим. Все расскажу. Покажу, что к чему да как. Ну а на этом все. Давайте, мужики, всем удачи. Всем пока.